Всем привет! Сегодня мы модернизируем стандартное сопло для линейки принтеров EasyStreet. Получим вот такое вот. Добавим туда радиатор, который нам позволит уменьшить количество ретрактов, а также разберем саму головку и там все щели зальем термоклеем. Это нам даст при ретрактах возможность быстрее плавить наш филамент, который мы доставали, вот. и это разрешит увеличивать скорость ретракта. Ну что, поехали. А, у нас есть тут адская щель которой мы сегодня попробуем избавиться а, мы попробуем эту щельку залить термоклеем я купил такой клей смотрим, не знаю, насколько у нас хорошо с ним получится до этого я пробовал с китайскими такого я покупал а, ну, в принципе как герметик, если честно, вот это вот. И качество, не знаю, насколько хорошее, Я решил взять в чип и дип. Более что-то качественное. Попробуем с ним. Так, у нас есть радиал. И мы сейчас попробуем что-нибудь. Довольно жиже, чем китайский. но Хотя, в принципе, наверное, то же самое. Да, плюс-минус то же самое. Не знаю, насколько это правильно и будет ли от этого большой смысл. Может быть, у кого-то будут идеи, как это лучше реализовать. Чтобы гарантировать, чтобы не было зазоров. Теперь наша цель вложить и насунуть. Окей, прошло полчаса, у нас немножко отсохло и продолжим с термоправой. Тоже еще Термо клеем термоклеем покроем для термопроводности. Я сдвину немножко термопару ближе. К соку. Окей. нужно okay. Не знаю, если честно, насколько правильно так делать скидку все делается, но вроде вариант рабочий. Так, готово. Оставляем сушиться, потом покрываем тефлоновой изолентой, надеваем резиновую крышку и будет готово. так мы нуждаюсь когда высохнет полностью. Я немножко обработал еще край, чтобы чистым был. Теперь наш следующий шаг это обмотать немного тефлоновой лентой для улучшения изоляции тепла. Не знаю насколько это опять же эффективно, но я делаю так. Так, я чтобы меня там не спешу. так вот, что, что Так. Вот теперь, как у нас сопло после доработки выглядит. Но на этом доработка не заканчивается. У нас еще осталось. Мы еще сделаем охлаждение к этому соплу. Следующим этапом мы приделаем к нашему соплу такой радиатор. Диаметр 18 миллиметров, Высота 11 только единственное, мы его немножко доработаем. Я одну секцию убрал э, дремелем. То есть мы не такой, как есть, будем приделывать, а с тремя секциями. Так, перед этим я еще сейчас сделаю кольцо на сопло и скотчи. Которые потом уберу. Сейчас просто сделаю кольцо для того, чтобы было удобнее мне клеить сам радиатор. Итак, ширина этого скотча 3 мм. Когда радиатор высохнет, я этот скотч беру вместе с остатками силкой. изнутри... И так вот приблизительно вышло. Когда высохнет, я весь лишний термоклей беру. Он в принципе силиконоподобный и снимается еще велико. Наше сахло, э, сопло радиатор, точнее, успел высохнуть, приклеился. Вот. Я, как и говорил, убрал скотч, вот, зачистил все от лишнего термоклея. На силиконоподобное очень легко снимается. Я все это сделал обычным ножом для бумаги. Вот. Ну что, теперь поставим его. Установил я модернизированное сопло, как видите. Стало идеально. Есть маленькая щелька, что не мешает установке. Так что диаметр радиатора 18 мм. То, что нужно. Ладно, сейчас запустим на печать. Еще кое-чего пришлось поправить. Кнопку, которая отвечает за вертикаль, пришлось немножко приподнять. Взял, открутил ее, просверлил новые дырочки чуть выше. И заново прикрутил То есть где-то на пол высоты кнопки Это за счет того, что у нас сопло стало наше ниже давайте посмотрим что у нас вышло по факту так вот сам шов детали напечатаны PG-пластиком в принципе я плал уже тысячу лет не пользовался только PG-печатаю поэтому для плава может быть намного проще все в целом ну Чисто по шву, на котором ретракты, э, не знаю, связано ли вот это вот как-то с ретрактами, но это больше просто похоже на э, переэкструзию какую-то, это уже другой вопрос. Каких-то проблем с ретрактами не вижу. Оп. Так, давайте другое глянем. Шов. да, вот это шов, тут еще круче, есть вот тут вообще шов не виден, ретрактов, вообще клево, ну не знаю, результатом я доволен, настройки у меня были следующие, температуру я 210 поставил, вот, а, величина, длина ретрактова у нас 3 мм, Скорость извлечения 62 миллиметра, а вот скорость э, заправки 15 миллиметров. Скорость заправки низкая, потому что пластика очень много, он не успевает расправ... расплавиться в э, такого типа сопло... сопле. И мы должны медленно вставлять, чтобы просто пластик успевал плавиться. Вот, он немножко подостывает, не доходит температура. А Из-за этого... Принтер просто будет включить, будет недоэкструзия, или просто будет врубаться из-за того, что токи будут большие давать. И БП не хватает потоком. В общем, в целом результатом полученным я очень доволен. Потому что ретракты это вообще больной вопрос для принтеров из Это постоянные какие-то сопли. Вот, и без модернизации, если честно. Я не смог подобрать параметры, чтобы вот до такого результата дойти. Ладно, давайте еще что-нибудь распечатаем. Распечатал еще такую штуку. Вот. Тут я тоже остался доволен. Здесь на место это вот этот шов, где что-то видно. Вот. И то. Опять же, я думаю, что это какая-то проблема переэкструзии. Может быть, из-за того, что компенсацию брал. Не знаю, тоже надо будет как-то подумать, как-то решить. С этой стороны, но ну, вот свет, кстати, отсвечивает. Еле заметно что-то. Полоса есть. Но она на плоскости так вроде не видна. Но так вот отсвечивает. окно ну и на круглый так, треугольник с другой стороны тоже ничего не видно так, на круглый паутинки есть, но па паутинки несущественно, как по мне, это все мелочь нелегко убираются пальцем смахнул, да и все ну, я реально доволен результатом Ну да, круто, Мне понравилось. Ну, в общем, отработку сопла рекомендую. Итак, что нам требуется для апдейта сопла? Само сопло. Если вы заказали новое, то значит вам понадобится еще к нему цифлоновая трубка, потому что сопло приходит без трубки. На первых этапах понадобится цифлоновая лента. Вот, но вы можете ее, конечно, не использовать, но я использую. И закрепить ленту в Потом нам нужен силикон. Я брал радиал, в принципе, он мне больше понравился. И пользовался до этого китайским. Китайский, наверное, менее эластичный и больше комковый. Вот. Ну и понадобится еще радиатор которая придется одну секцию удалить еще. Вот. Все, всем успехом!